Чувак, ты думал, что ты здесь будет? О, нет. От тебя воняет говном, даже отсюда чувствую. Закрывай, закрывай видео иди нахуй.